Всем тем а я останусь и, и Иван сюда со мной. Теперь даже если ты перекроешься, никто тебя не услышит. <мех> ты ж хумни не ходишь, блядь. Да, да, телефон нахуй нужен тоже, блядь. его еще один пакет. <мех> ну а нахуй нужен телефон, новый лучший. Ваш плюс сценарий. Две с половиной недели назад, может уже три, точно не помню. Мужчина пригласил меня в бордель. А, да, помню, перек... как это вчера сидеть у тебя включается опять? Да, да, да, да, там эти флешбеки да, пишешь потом. 12 дней и 13 ночей мы держали наши баночки. Сейчас самое время распасовать. Один из шесть литра тропического микса. 1,7 литра имбирь лимон в настойчике. Полтора литра анаса. 1,7 киви. Больше 40, чем киви. Я чувствую Маракую. Маракую ощущаю. Господи, прости, хоть я и отъест. Сэта, смотри, прикольно в это удалось снимать можно взять. Музычку включить. Вуха, чтобы мне не пиздел какой-то вонючий кури. Здравствуйте, уважаемые! Ну что ж, он вернулся, вы его ждали. Поэтому мы снова с Иваном отведаем наши новогодние настойчики. Часть вторая. Давайте, дамы и господа. Приступим. Приступим мы, наверное, немножечко киви. Кивин. Сейчас ты будешь у меня голосящий. за юмор тогда все уж. Жахнем. Очень похож на предыдущие какие-то. Когда мы делали. Не соврать на плечи с чем-то. В корке жмякали когда. Ага. Вот здесь чис чис чис чисто киви Но это не вот это чисто киви был Вот это чисто киви 962 грамма киви на 200, ой, на 2 с небольшим литра 60 градусов спирта То есть это 60 и вот <minters> Киви надо было этим еще и закусывать после стопки Этим же еще. Чтобы... <голву> Я могу принести оно стоит на Щас, чтобы Seriously... просто ну Глаза поволазили и был кайф, в принципе. Ну, неплохо, я так тебе скажу, что, ну, получше некоторые водяры это будет точно. Себестой киви 190 рублей за 0,5. Вот этой его... Приемлемо. Вот, приемлемо. Сейчас водку не найдешь за 190 вообще. Да? да. А эту можно пить. Это вкуснейший. Теперь, теперь думаю, что тянуть кота за... стилдагер? За стилдагер, да. От, от, отхватим. За Оп, стил опсур, влаги, да, опсур. типа отвернул. Фокус, фокус, фокус, да? Прозрачные пробки пошли. Имбирь лимон. Имбирь лимон, дамы и господа. Как как? Как жиган лимон, но только имбирь лимон. А ты что это было? Тропический микс. Намешал прям туда всего, да? О, да. Ладно, так и быть, мы вернем немножко его сюда. Вот. Хоть я его и без тебя продегустировал, да но мы вернем. Имбирь лимон. Самый дорогой имбирь на в этом всем, да? Пиздец, я в ахуе был, когда я ценник увидел. Нет, еще ебучая вот эта херня то что его почистить. Ну, э... весит нифига уже потерять, да? Да, да, да, да, да <с Это пиздец. Ну, блядь. Он должен быть дорогой, блядь. Ну ароматно, блядь. И охуенно, блядь. Чистой воды бомбалейло. Просто это бомбически. Чувак. Пахом приятнее, чем на вкус такой ядрнный вообще. Лимон ему, да? Угу. Задушил его лимончик чуть. Побольше получилось. Стоп коронавирус. Имбирь, лимон. И стоп бюджет. Себестоимость 0,5 имбирь лимон. 320 рублей, прикинь. Это ёбаный имбирь, ёбаный имбирь. Ну что, стоил бы 200 230 да, где-то так. Если бы он как лимон стоил. Ну, как бы, ну, может, даже и меньше. Ааа, это Блять, трэш После вкусия приятная, но ну, именно начинать его душить. Я понимаю, что потом уже после пятой ступки будет улетать нормально и просто приятные послевкусия во рту. Это, в принципе, неплохо. Рекомендую такой же сейчас попробовать жестокий. Ну и перед тем, как мы приступим э, к дегустации той самой крепости, на которой мы настаивали. Рекомендую подписаться на канал. Если вы до сих пор этого не сделали, поставить лайк этому видео и такие дела. Просто. Дорогие друзья, теперь отведаем ту крепость, на которой настаивали. Посмотрим, что там получилось. Это у нас Давай... Киви крепость. Э, та, на которой настоялась. Давай, Иван, отведаем. Яркого света. Ну, бахнем по стаканчику. В таком варианте он опиздача. И поменьше надо, нет, и, и, то есть надо по 25 грамм пить, там не по 50, закидывать. И он поприятнее пьется, чем вот, ну, чуть немножко разбавленный, до 40. Идет, то есть его вообще не надо трогать, только с банки слился и убрал в холодильник. Это топчик, это вкуснейший. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Имбирь, лимон, та самая крепость, на которой настаивали Фу, с каким-то змеем внутри Одна с другой конфликтует, да? Осадок остался Осадок от пропущенных тобой съемок Я не переживаю, честно Крепче буду, блин Ой, господа! Тут на здоровье только поправляем, получается Это да! Мы за здоровое питание. И выпивание. Звучит как тост. Бирлимон лучше разбавлять, он помягче. Он, он, он, вот, вот сейчас здесь, по-моему, это не разбавленный. Так нет, я говорю, разбавленный помягче будет. По, естественно. Нет, в том плане при, ну, приятней пьется, не, не так резко. С алкоголем прям вот впивается в язык прям. Лимонная вот это. С кожурой опять делал, да? Да. Печаль. Попробуй хоть раз без кожуры сделать которая горючи дает кожура, любая Киви ему пили, остался ананас и технарь какой-то Ты Торговая марка, торговая марка это, или что там Итак, дамы и господа э, Давайте отведаем Теперь с Иваном э, наш тропический микс О, это перламутровая пойла Приятно выглядит даже на свету Ладно, давай узнаем, что это. Остановитесь! А это бодрит Это что? Кила на кэ, да? Или что это? Кила. Это тропический микс. Здесь манго. Понял, лодку не шевелить лучше. Пьешь, пьешь, пьешь сразу. смакануть это не видно, смакану не получится. Да. Это да, это да. Тут, блядь, другая Это тропический но... микс. Здесь манго. Тут сожгет десны сразу нахуй. Маракуя Ананас? Мы что ли? Э -э. Драка, то есть назревает нахуй, ну, да? Вот это, блядь, бухлишная драка, нахуй. Не-не-не, никаких драк. Фруктов это, нахуй. Это, это, внутри, внутри. Внутри живота. Внутри живота. Внутри живота я тебе говорю, что ну. И давай, Чего и... больше, то и начнет души сейчас. И лучше не шевелить сразу. Вот. Напрямую проводить нахуй. Шевнёшь пиздос нахуй. Все, десны горят сейчас. Не понимаешь, что это? Мангамора, в... микс это? Ну? Это вкусно. Это типичный Максфет. Э, микс. Микс тропический. Типичный мех, я тогда не знаю. Мех. Мехал тропический мех. Тропико Майдан, нахуй, что это? Стоимость тропического микса за бутылку. Ты охуееешь сейчас. Я охуею. Я не охуею тоже. Они Ребята, 320 рублей за 0,5. Охуеть хорошо, сколько человек у есть этой цены? я думаю, все, кто просмотрит посмотрят все это молодец, какой 320 рублей за 0.5 себестоимость вот этого вот тропического мифа это стоимость более-менее водки нахуй 320 рублей в наше время от 350 до 600 это, блядь, нормальная половина более-менее нахуй это, блядь потому что мы с тобой, у нас есть там, можете посмотреть Зажрали Чивос, нахуй, за 1800 Обливались, нахуй. Ф -ф -ф -ф уродство вообще полное, нахуй. Не для нашего региона пойло, блин. Ролик на дегустацию виски вот здесь и в описании. Переходите, смотрите. А теперь попробуем анастю. Водочка, названная в честь. Э мое... Фунфуричек нахуй. Э -э -э -на -на -на -на -на -на Названа в честь моей. Прямо как будто со слезы делал просто, я не знаю. Ревел всю ночь, из луковой, но я такое делаете, знаешь? Час ревишь просто, блядь, и потом на слезах лук настаиваешь, на чуть-чуть водочки. А -а -а. В общем, водочка ананасовая, настоечка. Я очень-очень э, э, благ благодарен Она Анастасии за идею рецепта. Назвал в честь нее ватчеллу. Так получилось. Такие дела, такие дела. Это Иван. Это дегустация мать вы знали на что отпускают. Хорошо. Ребята, это потрясающе. Ну, в общем. В общем, все было, как всегда. На, ну, как? На возвышенности. Так скажем, на холме. Потому что, ну, до высоты, извините, там, блядь, бабла надо выебать куда поболее, нахуй, Мы сейчас, ну, блядь, чтобы было все вокруг пиздато. Ну, вокруг и так все пизда Мы сидим, отдыхаем нам кайфово. Выпиваем то, что сделано своими руками, блядь, Подписывайтесь кайде. на канал, ставьте лайк этому видео Ну и естественно Ну и Луи, БКП, фарео, ебать Фарео, фарео Для платных подписчиков, блядь, все самое крутое, блядь Вот там вот где-то, нахуй, за донат, блядь, будет выкинута, нахуй, вся грязь, блядь Хэппи энд Знаешь, какой ценник в Есенинском портфеле? Возвращаемся обратно Вхождение вопрос. Я угощаю тебя шлюхой. Я угощаю тебя шлюхой. Теперь даже если ты перекроешься, никто тебя не услышит, нахуй. Все заклея, блядь. Картину вдоль поверишь, нахуй. Боком. Блядь, я так вижу, нахуй, бану. Я так вижу, да. Чтобы тролбалка улица и шкафа такая. Вот это уже повеселение, блядь. Опа, нахуй. Кружка оттуда нахуй.